Здравствуйте, я Марина Климова. Приглашаю вас послушать лекцию о применении коэффициентов амортизации в налоговом учете. Эти коэффициенты помогают увеличить амортизационные отчисления, ускорить амортизацию. Поэтому интересны организации для того, чтобы увеличить на законных основаниях свои расходы по налогу на прибыль. До встречи на видеоконсультант.